Привет, девчонки, в зоне вещания проект ру и я, Юлия Ильич. И сегодня мы находимся на рабочем месте в мини-офисе, так я скажу, или мини-салоне красоты у Оксаны Курбатовой. Оксана, привет. Здравствуйте. Я хочу спросить, Оксан, Оксана, смотри. Мы сейчас находимся в твоем личном салоне. Расскажи, всегда ли он у тебя был и раньше ты на кого-то работала или всегда, в общем-то, имел свой офис? Да, много лет я работала, 9 лет я работала на хозяину, на хозяйку на... и как бы зарабатывала очень мало. И если это посчитать, мастерам всегда даются проценты. Это 30, 70, 40, больше как больше нету. Если посчитать это в год, это очень мало. То есть зарплата мастера маникюра составляет около 30 тысяч в месяц, если это на целый год. Но около 300 тысяч ты имеешь, но при этом это огромные расходы. Если ты из другого города, соответственно, это учеба, это пропитание, это одевание, это съем жилья. И остаются очень маленькие гроши, которые ты не можешь себе позволить, многих вещей, которых там мечтала, как девочка. Красивые платья. Красивая вкусная еда, надежда, и побалует своих детей. Ну. Оксана, смотри, ты вообще по образованию кто и откуда ты? Я знаю, что у тебя была очень сложная история, да. и что, в принципе, ты не сразу пришла к своему делу, и даже к тому, чтобы <coughs> работать даже в городе. Вот, расскажи немножечко об этом, как ты начинала вообще с чего? Родилась в Санкт-Петербурге, вышла замуж, и мы. С мужем уехали в город Курган. В Кургане ну, по несчастному случаю мы расстались. Вот. И я, у меня была подружка, с которой мы дружили 4, с 4 лет всю жизнь, и она жила недалеко от Кургана в город Тюмень. И она меня забрала, помогла, стала моим наставником, стала обучать меня всему: правильно себя вести, разговаривать в обществе. И она решила меня обучить мастеру ногтевого сервиса. Ну, раньше я отучилась швея-мотаристка второго разряда, и, в общем так закончила, никуда не пошла работать. И мне это понравилось. Я училась очень долго. В общем, всю жизнь училась, потому что мастер ногтевого сервиса это, это что-то новое, каждый раз, новинки. Это учеба. Всю жизнь ты учишься и несешь людям красоту. Вот. И потом, отучившись. Я пошла работать в салон красоты, ну, для того, чтобы набить руку, соответственно, деньги, вот. Скажи мне, Оксана, вот я знаю, что ты стала лучшим мастером э, в Тюмени. Да. Расскажи, как ты прошла от на того, как ты начинала, <coughs> до лучшего мастера в Тюмени с отличной базой клиентов? Было очень много работы, я, ну, я очень старалась, было у меня очень много работы. Ну, соответственно, хочется, чтобы сделать свою работу качественно, чтобы тебя хвалили, чтобы ты была рада за клиента, и чтобы он тебе всегда возвращался. Соответственно, люди, передавая другому человеку, там, друзьям, подружкам то, что вот там-то, там-то делают хорошо, и и это все обсуждается в интернете всегда. Это создаются форумы а очень там девчонок, очень там молодых мам, у которых мало времени. И они, соответственно, смотрят по времени. Сколько мастер на это тратит время, на очень хороший маникюр. Его можно делать 2 часа, а можно сделать 40 минут. Вот, и на форуме мне позвонила подушка и сказала, так Оксан, ты самый лучший ногтевой, э, мастер ногтевого сервиса. Первая, вот в городе Тюмени. Я не поверила, но когда увидела просто был взрыв, эмоции, это было прекрасно и здорово. Соответственно, мне стали приглашать в самые лучшие салоны красоты. Вот, и как-то вот. Смотри, но ты не побоялась, например, переехать из Тюмени в город Липецк, где тебя никто практически да, не знает. Да. Вот расскажи вот эту вот историю о том, что как ты здесь также решила, и не то, что пойти на кого-то работать, а именно открыть свой салон, куда к тебе уже будут приходить люди уже вот просто отличные, а не к кому-то ходить. Ну, я сначала я боялась, потому что в Тюмени у меня было все. У меня был свой кабинет, и я работала, и... Ну, была работа, это была моя жизнь. Все вот, было строилось очень хорошо и прекрасно, особенно когда тебя знают многие люди. А, и я, когда приехала в город Липецк, мы сняли здесь жилье. Соответственно, ничего нет, это город новый, сняли жилье. И я подумала, ну, я мастер, я хороший мастер, за 10 лет, наверное, чего-то уже могу приобрести. И я пошла... Устроилась в салон красоты. За полгода я наработала очень много клиентов, хорошую клиентскую базу. Пошла, устроилась до этого в агентство недвижимости. Вот. Придумала себе, как нам нужно жилье, чтобы не снимать. Опять же, это же деньги, но ты заработаешь. Опять какие-то проценты. Это все равно ты как-то думаешь об этом. Вот. И в агентстве недвижимости я познакомилась с очень прекрасными людьми, которым мне помогли. И я приобрела двухкомнатную квартиру. Потом меня пригласили тоже в, в, в, в очень хороший салон красоты работать. У меня там очень много клиентов, но это салон как семейный подряд, можно так сказать. И я там была, как бы я почувствовала толчок, что я уже лишняя, и думаю, ну у меня столько много клиентов. И я взяла, посчитала, думаю, значит надо открывать свое. И я посчитала, сколько стоит оборудование, сколько стоит лаки, сколько стоит каждая капля шелака и все, что я буду предлагать клиенту, накопила деньги, открыла помещение, купила оборудование и спокойно ушла. Смотри, Оксана, у меня, вот, я знаю, что у тебя есть ребенок. Да. А, скажи мне, пожалуйста, как он повлиял вообще на твое развитие и как подтолкнул до того, чтобы даже открыть свой салон? Ну, мальчик умный, конечно, не отнять, и он мне Спросил, мама, сколько стоит у тебя маникюр? Я ему сказал 300. Он говорит, а сколько стоит у тебя педикюр? 800. Он говорит, если тысячу рублей зарабатывать для себя, для самой себя, каждый день, это будет 30 тысяч. Да, а если, говорит, там будет три 4 человека, ну и раскидать это все на год, думаю, да, я же так вот столько и не зарабатываю сама на себя, правда, я половину отдаю хозяйке. И как-то вот он мне очень сильно подтолкнул. То есть он тебе написал такой.. Бизнес-план, бизнес да. Ну, в общем, чтобы открыть помещение, для этого нужно найти, не, не идти в салоны красоты, опять на кого-то работать. Опять аренда, это надо, можно открыть ИП, можно открыть упрощенное, ну там много всяких вот. Я просто, э, знаешь, что ты работаешь по очень интересной схеме бизнеса. Да. Потому что очень многие девчонки сразу у нас начинают спрашивать, а нужно ли нам открывать ИП, нужно ли платить да, налоги. Да, налоги. А, да, А вот ты мне вчера, просто я честно могу сказать, что я клиент Оксаны, я была очень сильно удивлена, действительно, какой у нее сервис и действительно то, что она дает больше, чем остальные э, мастеры э, этого бизнеса. Да? И я спросила, говорю, а как ты работаешь по поводу налогов? И она мне рассказала интересная очень схема, которую, в принципе, я хочу предложить каждой девочке, которая хочет открыть свой маникюрный салат. Это не страшно. Каждая девочка это может сделать, если ей это нравится. На дому работать это неудобно. Это твое пространство, это твой мирок, которым, ну, чужие люди туда ну, не должны заходить. Это не хорошо, не красиво, не эстетично, не гигиенично. И у меня много клиентов, которые очень хорошие, то есть влиятельные люди. И когда мне моя знакомая предложила, «Оксан, у меня есть помещение, и я его арендую. Но у меня есть еще одно помещение, оно тоже в моей аренде, я плачу налоги, аренду. Вот, даю тебе место, суп аренды. То есть она платит налоги, а я работаю, зарабатываю деньги. Но при этом я плачу ей аренду. Аренда с вычеты налога, конечно, сколько там пополам, вот и поэтому все эстетично, все чисто, все гигиенично, все стерилизаторы для ногтевого сервиса это нетрудно. трудно. Сан Сан-минимум он здесь присутствует, присутствует да. То есть, получается, просто нужно найти человека, у которого есть помещение, да, и который помещение. хочет просто с вами поделиться. Да. Потому что в салонах, это, допустим, если ты идешь уже в салон, люди идут на салон, на отзывы этого салона, соответственно, там есть оборудование, там есть все, и это будет гораздо дороже. Но когда ты, зная, каждый сколько что стоит, приобретая это, это все окупается моментально. А, хорошо, Оксана, последний вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что ты могла своему ребенку позволить, до того, как ты стала предпринимательницей, да, и что ты позволяешь ему сейчас? Потому что вот я так понимаю, что главный мотиватор – это твой сын. Ну, да, без него бы не было бы совершенно ничего. Для него это, это все для него и есть. Пока он маленький, а потом уже он и будет… Э... Основной кормильцем, да, в общем-то, да. Да. да. Ты вкладываешь в будущее, В будущее, словом. да, его. Да. Что да. ты могла позволить раньше? Да. Ну, раньше было трудно. И был другой город, чужой город, который меня абсолютно не принимал. И мне было тяжело, и ходя там по рынкам, по магазинам, я не могла им позволить многие, даже вот костюм, и вещи, штаны, и брюки, там, ну много. А особенно игрушки. Дети, когда они маленькие, они хотят боганы и всякие очень дорогущие игрушки, ты это, не можешь этого позволить. А сейчас у меня на него очень много времени, потому что у меня каждый день расписан, Я делаю сама себе выходной, сама себе строю свои дни, свои, свою жизнь. И поэтому я ему могу позволить многое. Он даже сейчас ходит у меня на футбол, и он может поехать в любую страну. У него тоже для этого есть цель. Если у человека есть цель, он должен идти к Отлично. То есть самое главное, девочки... А, давай ты все-таки скажешь пожелания тем девушкам, у которых есть дети, и да. даже есть, не обязательно, хотят они работать э, мастером, либо хотят какое-то другое свое дело открыть. Просто скажи им пожелания э, тем девушкам, у которых есть дети, и им есть ради чего работать. Да, дорогие девушки, женщины, мамы, разные возраста, когда ты остаешься совершенно одна в этом мире, Не неважно по каким причинам, но без мужа. Абсолютно не нужно отчаивать, у нас золотые руки, у нас золотой мозг, и мы можем э, творить чудеса. Кто-то вышивает, кто-то бисером, и это все продается, это, это, это руки, это, это работа, которая стоит обалденных денег. И не надо отчаиваться. И... Кто-то замечательно печет пироги, э, торты красивые, на свадьбу. Это все. Надо просто задуматься, что я делаю хорошо, что я могу делать замечательно. Хорошо, и это может продаваться. Любая вещь кто-то шьет прекрасно. И мотиваторы наши дети. Мы для них живем, а они потом живут для нас. Поэтому никогда не надо отчаиваться. И вот можно начать свой бизнес просто с нуля. Так, девочки, не опускаем руки, действуем мы и дарим своим детям отличное будущее. С вами была Юлия Рыж и проект Валимизофис.ру. И до скорых встреч. Пока-пока. Мама, я тебя очень сильно люблю и спасибо, что ты у меня такая замечательная.